И они вот мелочь и деньги не принимают. Должны ли Стоимость они Стоимость одного часа – рублей. Сколько ни стучи по паркомату, наличку он принимать не начнет. А люди идут, несут деньги и разочарованные парковку не оплачивают. Не доверяют этому столбику даже те, у кого банковская карта есть, боятся мошенников. Чип вставляешь, считали, потом у тебя, вау, смотришь, с карточки ушли деньги. Вот он на улице, кто его контролирует здесь? Оплатить можно и с помощью телефона, но многие по привычке платить за парковку отказываются. И это чревато. Сегодня вступает в силу закон о штрафах за неоплату парковки. Патрульные автомобили инвесторов проекта, компании «Инфоком» уже зафиксировали первых нарушителей. Руководитель проекта Павел Бесалов уверен, главное не содрать три шкуры с народа, а освободить город от пробок. И штрафы помогут этому. Люди станут меньше бросать автомобили на длительный срок. И у нас для людей, которые приезжают в центр, появятся свободные парковочные места в зоне платной парковки. Это будет самый главный показатель того, что проект заработан. Размер штрафа для водителей от 300 до 800 рублей. Информацию о зафиксированных нарушителях, а именно госномер машины, компания «Инфоком» будет передавать в административные комиссии. Те будут решать, наказывать или нет. Каждого потенциального оштрафованного обязаны уведомить о грядущем рассмотрении дела. Водители могут доказывать свою невиновность, а затем обжаловать решение в суде. В административной комиссии в любом случае обещают пока строго не наказывать. Решается с учетом всех обстоятельств дела, личности нарушителя, признания его вины, раскаяния. Ну, общее правило, конечно, что назначается минимальное наказание, если нет никаких других отечающих, повторного. Рассматривать дела парказайцев будут всего две комиссии Центрального и Железнодорожного районов. У них и так куча дел, теперь еще парковки. Как они успеют рассмотреть все нарушения, пока непонятно. При этом срок давности подобных дел всего два месяца. Федерация автовладельцев России в любом случае намерены обжаловать в суде штрафы за неоплату парковки. Общественники уверены, что доказать это нарушение практически невозможно. Кроме того, не разорилось бы государство на таких разбирательствах, переживает и Фролов. Они выписывают штраф. На всю эту процедуру, как минимум, около 1000 рублей будет тратиться. Сам штраф 300 рублей. Так вот, э, на сегодняшний момент, во время кризиса, подумать, а выгодно это или нет. Напомню, ранее к проекту платных парковок нареканий было немало. Помимо невозможности оплатить место у паркомата наличностью, неудобная невнятная работа информационных табло, недостаточное обустройство паркомест. Ну и вообще, с введением платных парковок в центре Красноярска слишком много нестыковок. Вот, допустим, здесь два знака на перекрестке проспекта Мира парижской коммуны. Первый знак запрещает и ограничивает остановку и стоянку. И сразу же за ним метров в десяти другой знак парковку разрешает. Абсолютно взаимоисключающие два знака. И какому из них верить? Виталий Поляков, Эдуард Баглай, Афонтова новости.